Для их приготовления нам понадобится филе куриной грудки 300 грамм, 200 граммов сыра, зелень, полстакана измельченных грецких орехов, немного чесноку, майонез, оливки без косточек. Обращаю Ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для Вас. Начинаем с того, что отварное филе куриной грудки мелко нарезаем. Сыр трем на мелкой терке. Измельчаем зелень. Также измельчаем и грецкие орехи. Добавляем немного чеснока. Перемешиваем все компоненты и заправляем майонезом. Скатываем из полученной массы шарики. Обваливаем в ореховой крошке. Вставляем оливку. А из стебелька зелени делаем петельку.